Когда удачи ждем и тратим время понапрасну, Бывает самым ясным днем. Твои глаза от грусти гаснут, от грусти гаснут. Не надо ждать, не надо ждать. А то дорогу скроет вечер Не надо ждать, не надо ждать, ждать, ждать Иди к своей судьбе навстречу Не надо ждать, не надо ждать, ждать, ждать Иди к своей судьбе навстречу без дождя цветы, без ветра не звенит бубенчи, Иди скажи, что любишь ты Тому, кто от любви костельчик, кто застелчит, Не надо ждать, не надо ждать.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 Да, иди к своей судьбе навстречу.